которые в 2019 году, еще живя и работая в России, взяли в ипотеку недвижимость в Португалии. А в 2021, спустя два года, переехали на ПМЖ в столицу Алгарвы. Мы приехали сюда в августе месяца, в середине августа. То есть вот четыре месяца назад да. или 5 месяцев вот, назад? вот-вот. Да. Да. Но история у вас началась намного раньше. Мы первый раз приехали в Португалию в 2016 году. Угу. Ну не так уж и давно. Ну, да, здесь жила моя мама с папой, и как бы мы приехали к ней в гости. Вообще мы очень любим путешествовать, побывали в разных странах и тоже путешествуем как бы и по России, и по разным городам. То есть нам интересно приехать, посмотреть, узнать что-то новое. Мы проехали много стран. Вот, и Европу всю проехали, останавливались в разных странах, были и в Израиле, и Арабских Эмиратах, ну Турция, естественно, всю Европу фактически мы проехали, даже ближе познакомившись с Европой, когда ехали и ездили на машине. И просто мы попали в фара из-за того что мама и когда мы приехали первый раз в португалию мы прилетели на самолете э, по моему с пересадкой в мюнхене и первое что у нас впечатлило когда мы приземлились это воздух просто какой-то такой волшебный э, ароматный, пахнущий морем, океаном. Ну, это, это было что-то такое незабываемое. Вот, хотя мы были на разных да, морях и как бы на Черное море, и в Крыму, и везде, и на Средиземном море, на Средиземном море были. Но этот вот, именно этот бриз, именно вот этот запах, именно вот это вот ощущение какой-то свободы, свежести, солнца. Ну, это что-то такое было неповторимое. Конечно, когда мы приехали в центр, стали гулять, вот эта брусчатка, да, хотя э, там во Львове она тоже есть, но она совершенно другая. <связывая> вот эти э, рисунки на брусчатке, которые выложены, причем каждая улица э, разный рисунок, где-то рыбки, где-то какие-то вензеля. Вот это впечатлило? Это впечатлило, да. Впечатлило э, солнце морской бриз и вот это вот э, какая-то не то что старинная, а со своей какой-то историей город. Вот эти улочки узкие, ну вообще, еще вот аромат кофе, да, когда вот выходишь с самолета, да, в аэропорт, заходишь и вот этот аромат кофе, сначала тебя встречает аромат кофе, а когда ты выходишь на улицу, тебя встречает аромат морского бриза, вот это, это, конечно, впечатляюще. Сам океан, пляжи здесь шикарные, самый любимый наш пляж, это пляж Фарол угу. на острове. Угу. Шикарный пляж, белый песок практически никогда нету вон, что для детей это просто вот хорошее, как бы, дно, пологий спуск. И самая, конечно, тоже впечатляющая. Нам понравился э, сам э, город, понравился тем, что э, есть тут какая-то историческая часть, mm -hmm. конечно. Природа вокруг города окружает океан со всех сторон. Вот. соответственно, все, кто тут находится, живут, дышат морским воздухом, full time. Люди ярко бросаются в глаза, что они ну, живут, живут с удовольствием, с удовольствием получают удовольствие от этой жизни.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 ИП в Португалии. Когда у вас возникает какой-нибудь вопрос про Португалию, пишите этот вопрос в Google, добавляйте виспорчукал в конце и, скорее всего, вы найдете статью. В общем, читайте статьи на сайте виспорчукал.ком и приезжайте к нам в Португалию. И вот это вот все э, это привело все, к тому, что Это вот все нас, нас влюбило нет решение приехать у нас еще как бы не наступило угу. то есть мы просто наслаждались э, приездом в португалию природой э, воздухом солнцем э, людьми которые каждый мимо тебя проходит здравствуйте бунди бутарды и это да как бы понятно что мы Приехали зачем? Чтобы отдыхать на океане. Да. Конечно, мы каждый день садились на там, лодочку или на парому, доезжали до фарола, отдыхали там. Отпуск у нас был не, не, не длинный, там, по-моему, недель-две. Ну, все, мы попрощались, бабушки сказали «до свидания», «спасибо, что нас тут приютили, показали нам прекрасный вот этот город». И когда мы вернулись домой, мы поняли, что нам хочется сюда еще раз. И вот с шестнадцатого года мы каждый год приезжаем в Португалию. Ощущение, не знаю как, так ощущение, что это как бы ну родной дом, да, вот хочется сюда, фара. вот именно в да. Не могу объяснить вот это чувство, но как бы мы, скажем так, я, я влюбилась в этот город, детям тоже здесь понравилось. Все складывалось к тому, что хотела сюда приехать и здесь остаться жить. А помнишь, когда папа с мамой сказали, что мы едем в Португалию жить? Сначала я думал, что мы поедем в отпуск, а потом мне сказали, что э, мы будем там учиться в школе, все такое. Ну, естественно, по школе я был не рад, то, что, типа, другие люди, другой язык. Ну, а так, когда пришел, все было хорошо, я даже познакомился с некоторыми ребятами. Нормально приняли? Ну, да. Получается, ты... ну вы они пришли как бы новые ребята в существующий класс правильно то есть этот класс уже был нет этот а его собрали все новенькие новенькие. понял то есть так плюс-минус легче потому что да почему фару фару а не албофейра не портимал не лагаш не лиссабон ну лиссабон мы сразу э, не выбрали, потому что нам, во-первых, не хотелось жить в столице. Вот. Потом э, из-за того, что э, здесь э, я могу наслаждаться своим хобби, увлечением, это подводная охота, погода, температура. Я, когда есть, тут есть возможность до середины ноября ходить в шортах, а остальное там, время... В, в, в кофте. И почему еще фара? Почему, допустим, не Албофира? Есть много курортных городков, но э, когда уходит сезон, когда заканчивается сезон, движение там заканчивается, я даже не представляю, что там э, можно mm -hmm. делать, если mm -hmm. ты планируешь жить постоянно с семьей. Да. А тут жизнь э, идет тут, целый год, да? Тут жизнь идет целый год. Она mm -hmm. идет не только для тех кто, людей, кто проживает, но сюда mm -hmm. приезжают специально люди э, какой-то получить хотя бы немного тепла вот, зимой погулять по этим улицам это очень-очень все атмосферно очень часто видишь гуляя как люди смотрят по сторонам балдеют от вот этой атмосферы фары. нам хотелось именно жить в исторической части чтобы было все доступно и и близко то есть это такой город удобный он в шаговой доступности тут все находится. Тут можно и в больницу пешком дойти, и в скейт-парк какой-нибудь, и на футбол, и школа рядом, и сада. Мы в самом центре, но мы наслаждаемся экологией, морским воздухом и атмосферой. Все это можно сделать в центре города. Можно с детьми погулять в парке, можно поплыть там на, на пароме, на остров. на остров. Можно сесть э, на поезд, поехать в Лиссабон. Можно 10 минут доехать до аэропорта. И из этого аэропорта направление вся, вся, весь мир. Ну да, да. Ты через два часа можешь быть в Праге, или там в Цюрихе, или, или в Берлине. В девятнадцатом году мы еще сюда приехали. И ходили-гуляли, муж, мимо проходишь, да, висят вывески, там продается дом, продается квартира, и муж такой, ну а почему бы и нет, давайте приобретем здесь недвижимость. И в девятнадцатом году, да, как бы было сложно, много бюрократических там, да, как бы всяких препятствий, но нам это удалось. Как бы мы приобрели в центре. Опять же, мы хотели именно в центре, в центре приобрели квартиру, потому что, опять же, мама здесь в центре жила, да, как бы и нам вот хотелось, чтобы было близко до набережной пройти. Здесь у нас есть тоже любимый ресторанчик, близко до, как здесь говорят местные, добарки, чтобы угу. сесть и доплить до, да, да? до парома, до острова, вас на, остров, на, да? на фаров, да, то есть как бы. Потом здесь потрясающая Марина, вечером гуляешь. Вы, еще не живя здесь, взяли в ипотеку здесь жилье. Как это произошло? Почему, опять же, ФАРУ, почему центр города? И как проходит процесс выдачи ипотеки иностранцу? Побывав тут несколько раз, присмотревшись, возникла такая мысль о том, чтобы приобрести жилье. Я расценивал это и как какое-то вложение каких-то средств вот. в том числе я рассматривал это как дальнейший бизнес по сдаче вот. если не захочется здесь жить вот. или там пожив, мы, допустим, захотим где-то в другом месте жить. стали смотреть, подбирать пришел к русскоязычному риэлтору здесь же в городе Конечно, цены. Цены кусались, цены приличные. Сейчас они кусаются еще больше. Ну да, но в этом плане, конечно, я не пожалел, потому что я, я приобретал это в 2019 году. Да. Сейчас И они плюс 15-20%. Скачок тут, я его вижу, наблюдаю. В этом плане я считаю, что инвестиция была достаточно успешная. Ну, но в двух словах. Просто взять ипотеку иностранцу, который не живет в Португалии португальском банке по да. 2 процента годовых да там даже чуть поменьше было 19 что-то такое угу. 95 не просто не просто я скажу что я взял в новом банке. риэлтор мне помог с оформлением потребовалось достаточно много документов в плане предоставления <связывая> документация о том, что э, ты, твои, э, у тебя есть реальные доходы, они mm -hmm. получены легально. Конечно, это все надо делать зара заранее, продумано, выверено. Вы мама двух детей, и у вас еще маленькая собачка. Mm -hmm как вы организовали тут вот быт школа не знаю там какие-то поликлиники ага. какие-то вот такие вещи бытовые потому что многие у меня спрашивают именно о детях ага. то есть взрослые найдут себя ну, в да, новой да. стране а да. что с детьми делать язык школа очень я тоже переживала как у них пойдет язык школа потому что ну как бы взрослые до да, детям 10 лет мальчишки уже как бы возраст такой но э, дети занимаются футболом. И с 2016 -го года, каждый год, когда мы сюда приезжали, мы на лето э, устраивались в футбольную школу. То есть мы подходили к тренерам, и тренера брали их на лето. Вот эти две-три недели, которые мы находимся в Португалии, кроме того, что мы ездили на Фаро, мы еще ходили, занимались тренировками э, футболом. Как тебе тут? В школе, в Пенфике? Хорошо. Нормально? Да. Как ты там с тренером? Хорошо. Тренер нормальный? Да. Не строгий? Нет. Ну, иногда. Иногда? Когда что-то никто... Ну, иногда кто-то не делает, он Да? Ну, иногда. В смысле, как не делает? Когда у нас начальная разминка, Некоторые пинают поворотом, некоторые что-то делают. А, не хотят делать разминку, да? Ну типа того а в футбол сколько э, занятий в неделю э -э, два раза в неделю э, до когда было три раза в неделю но еще у нас по субботам есть турниры играете игры да да с другими командами со своей школы или с других городов с других городов ты же в россии тоже в школе футбольной э, учился, да в да? россии тоже занимался в футбольной школе я занимаюсь в футбольной школе э, Семь лет футболом занимаюсь. Почти семь. Семь лет? Почти семь. И как тебе работа тренеров здесь и работа тренеров в России? Одинаково. Одинаково? Не Тренеры одинаковые? Ну, кто у кого характер какой. Ну, то есть. Но в целом люди одинаковые, Ну, да. да то есть они учат одинаково. Но здесь высший уровень игры и здесь, ну, более-менее как-то играется. А еще в России очень часто отменяли тренировки за погоды. Ну, да, да. А здесь такого нет, да? Ну, или нет. в дождь не играют? В дождь играем. Да? Играем, Ну да. вот ты в школе Бенфики. Это что-то значит? Я имею в виду, есть там раз в год выбирают ребят, которые идут дальше учиться по этой линии. Ну и могут попасть в итоге в команду Бенфики или нет. Есть. Я думаю, есть. Я думаю, после, я думаю, после 15 лет есть такой этаж. Отбор, типа. да? Да, отбор. В школу немножко, да, сложновато, хотя э, нам сказали, что без проблем. Берут всех детей, которые проживают в Португалии, независимо от того, резиденты они, не резиденты. Есть документы, нет документов. Каждый ребенок в Португалии должен посещать школу. Да, нужно было много документов, нужно было прививочный вот лист, все это нужно было переводить, естественно, как бы услугами переводчиков пользовались, все документы собрали, и успешно 20 сентября мы пошли в школу. Им нрав нравится, но есть, конечно, свои проблемы, естественно, с языком, но мы когда в августе приехали, мы... Сразу стали ходить к учителю, который немножко начал обучать португальскому языку, грамматике Ну, естественно, в нашей мире без гаджетов никуда угу. Учитель нам разрешил ходить с телефоном, включать переводчик, чтобы и ему было комфортно общаться с нашими детьми И детям было комфортно общаться с преподавателем, который им что-то объяснял То есть они переводили и таким образом потихоньку-потихоньку наладили как бы, контакты и с одноклассниками, и с учителями а в школе у вас ребята только португальцы? Да, есть, есть в молдаване. Ага. Но у меня в школе четыре русских максимум, больше нет. Четыре русских? Да, во всей школе. Во это... всей школе? Да. Это старшеклассники какие-то? Нет, или? это третий класс, второй класс и первый. А Всё. ты в четвертом, да? Да. Или в пятом? Четвертом. А, то есть они младше тебя? Да. А Они тут давно или тоже приехали недавно? Давно. То есть они говорят по-португальски, да? Естественно. А как тебе вообще по-португальски? Нормально. Это несложно, на самом деле. Несложно? Читать легче всего. А то, что говорят ребята, там, не знаю, учительниц... Ну, это, поня... это понятно. Это... Ну, я понимаю, но... Э... Иногда не понимаю, иногда понимаю. Как по кону. А когда не понимаешь, так что делаешь? Ничего, пропускаешь просто? Нет, я... Под... я... Если это разговоры с друзьями, то я... Пропускаю, либо спрашиваю русских, что они мне говорили, либо, если учитель, то, естественно, по переводчике спрашиваю. А да. как, ты по-португальски общаешься с ребятами, правильно? Да. Как португальский выучил, быстро? Ну, не так много слов, В принципе, мы можем уже предложение говорить. Ага. Ну, а чувствуется такое, что хочется что-то сказать, но не можешь? Да. Да? Есть такое? И что тогда делаешь? Нам учитель разрешает в школу брать э, телефоны, чтобы переводить. Ну угу. Учителю даешь, он говорит, переводчик, и мы смотрим. А -а. И потом все, ноу-ноу. А, понятно. Ну и отвечаем так. Хочется э, учить язык. Изучение языка португальский это… Португальский или любой? Да, португальский. Угу. Ну потому что я уже подготавливаясь, я знаю, что мы где-то будем ездить, переезжать. Я сам по себе учил английский, ездил на Мальту учился, сам учился. Сейчас очень все это доступно с телефонами, с приложениями. Ну, это не типично. Это да сколько вот. тебе лет было? Mm. Интересно. Ну, это 10 лет назад я начал. Вот. При том, что я закончил школу, Uh, так же, как и все, не знаю, ну, понятно, языка. Ну языка. Да, мы все учим его. Все, все учим и ничего У -у -у -у. не знаем. Вот. Ну, как-то так построено. Десять лет назад ты Десять решил... лет назад я начал учить язык, вот. okay. а, сам. У меня очень было удобно. У ребенка были тренировки по футболу. Cap? Я его привозил и эти два часа занимался. Uh -huh. Пока он три-четыре раза он занимался футболом, я в это время занимался языком. Вот. Потом я стал, подумал, дальше надо ломать преграды и там, полетел в Мальту, там получился. В то же время мы и учимся еще и в российской школе. То есть mm -hmm. мы не прекращаем… По субботам, да? Нет. Мы ага. в российской школе перевелись на заочное обучение. И преподаватели нам присылают задание каждую два раза в неделю, и мы делаем уроки и отправляем им, то есть как бы либо видеоурок, либо аудио урок. Поэтому им, конечно, немножко тяжеловато, потому что они учатся и в российской школе, ну, да. и в португальской школе. А зачем есть? учиться и в российской? Ну, во-первых, как бы в российской школе еще идет как бы тоже начальная школа, так же, как и в Португалии, да, до четвертого класса. И, ну, может, они станут взрослые, там, в 16-18 лет и скажут, мы поедем в Россию, Хотят, да, нам захотят, да, захотят в Россию. Я то есть все понял. равно знания какие-то у них должны быть. Домой хочешь, в Россию хочешь? Э, я очень хочу на это лето поехать в Россию, так, и даже хочу еще немного отучиться в России. В школе? Да, в школе. Потому а что как это мне... можно соединить? Я хочу, э, чтобы в португальскую школу ненадолго на неделю уехать и, угу. м, типа, поучиться в России. Ведь я хочу увидеть своих одноклассников, а все одноклассники не смогут же ко мне летом приехать. А и в школу, типа, в школу они все ходят. Да. Вот, Ты я... бы с ними одну недельку получился? Да. да. Так э, это когда, в мае можно сделать, да, уже? Э, ну, на, либо на какие-нибудь каникулы. Если перед летом будет какой нибудь каникулы, то я, я попрошу обязательно у родителей. Может, это стереотипное мнение, угу. но многие говорят, что португальская программа чуть-чуть отстает. Нет, совершенно нет. Я посмотрела по математике. По идее, они сейчас должны 10 лет быть в пятом классе, да? Угу. Но в России как бы, мы в четвертом, и поэтому угу. нас взяли здесь в четвертый класс. Я, значит, открываю учебник математики, здешний, четвертого класса и их четвертого класса, я разницы практически никакой не вижу, угу. то есть э, программа... ну То есть то, что говорят, что в седьмом классе здесь таблицу умножения не, учат, это неправда, неправда? Неправда, все зависит от детей. У нас по урокам португальский, математика, э, физра, ну физика, студуме, угу. э -э, окружающий мир и технологии изо. Изо, что это? Ну, рисовать. А. А технологии это что? Это компьютеры? Нет, технологии это из бумаги что-то делать. А, из понял, картона. понял, понял, понял. Понятно. И что тяжелее всего? Из самых этих предметов? Да. Математика. Математика? Да. Понятно. А в России легче было? Да, в России легче. Ну, из-за языка, да? Ну, да. По математике, например, что вы учите? А, математика... Математика... математика легко? Математика легко. Это... Ну... А что труднее всего? Труднее всего португальский, даже что думело легче. А португальский язык это что, там правила, где запятые Да, ставить правила, ну типа правила, ну как русские правила, там где в учебнике типа правила. То есть в школы вы в целом довольны? Я довольна, э, да. отношениями между, между програм... Отношения между детьми. Поначалу, да, дети приходили, говорили: вот классный сосед мне достал, попался, да, мне, ты неправильно делаешь, нужно угу, сделать угу. вот так. Вот. Ну, дети, они все равно есть дети. Да. Как бы в каждом классе есть свои какие-то, да, кучки, ну, это, этого не избежать. Поэтому опять же, все зависит от, от коммуникации детей. То есть если ребенок активный, если он хочет общаться, если он э, интерес, ему интересно, да, э, конечно, они будут общаться. Тут же очень длинные перемены. Uh -huh. Они выходят на перемену, естественно, они берут мяч, а спорт, он же объединяет, объединяет uh -huh. да, детей. Дети начинают играть. Может быть, если бы они, конечно, сидели в гаджетах, как, да, то, то, да, то, как бы, понятно, они сели, там все и сидят, там эти кнопки щелкают. А гаджеты не разрешают, поэтому у них нет другого выбора. Они бегают, веселятся. И взаимодействуют. Да, да как бы играют в волейбол, баскетбол, футбол. прям очень футбол. позитивно настроены. настроены я... позитивно. А вы знаете как, если не быть настроенным, позитивным, то как в нашем мире по-другому не Я согласен на 100%. <свят> Слушай, а типичный вопрос, который задают, ну, по крайней мере, я его часто mm -hmm. слышу. Мол, э, куда вы едете, мол, вас там никто не ждет. Вот. Тебе задавали что-то подобное? Что-то такое говорили? Ты знаешь, мне такой человек я самостоятельный не особо ну, не, у меня свое мышление mm -hmm. я сам анализирую этот мир сам принимаю решение не очень понравилось моим родителям то есть у меня мама ей не очень понравился это вначале конечно удобней ей было бы чтобы мы рядышком ну, да. но если мне уже не хочется там жить значит я должен это менять. Если мне хочется это изменить, а не изменишь, будешь жалеть, что ну, была возможность. Мне хочется от вас услышать э, ваше мнение насчет других бытовых вопросов. Ну вот как хозяйки, как мамы, организация быта, не знаю. Вот иди сюда, иди. Веста. Иди, иди, иди. Ух ты хорошая. Вот, как собачка, ветеринары, вот такие вот все вещи, ну, которые опять беспокоят же, тут, всех мам, тут, всех тут, вот, хозяев. Пока, пока ветеринар нам тоже не, не понадобился. А, да, чтобы вот перевести собаку, а, стоял такой, достаточно -таки жесткий вопрос. Нет информации, как правильно это делать. Да? Очень угу. мало такой информации. А, и люди, которые постоянно переезжают с своими питомцами, они... Естественно, знают да. все это. Мы первый раз как бы решили взять питомца с собой. Ну давайте расскажем, как привести вот такую <с красавицу. Как привести? Просто ветпаспорт должен быть, прививка от бешенства, чип должен стоять. И, естественно, я летела аэрофлотом перевозила ее, там тоже есть свои нюансы, если ты летишь в авиакомпании, Да, свои. в авиакомпании. В каждой авиакомпании есть угу. свои нюансы. То есть опять это тоже нужно узнавать, звонить в авиакомпанию и узнавать, какие у них правила существуют. Вот э, РАФОТ. ты заранее должен озвучить то, что ты везешь животное, э, покупаешь на нее как бы билет, это называется дополнительная услуга, они тебе, отписываются, что да, как бы дополнительная услуга вам согласована, на билете mm -hmm. ставит галочку, что все как бы... Потому что в аэрофлоте, по-моему, можно только 5 животных ну проводить да, в салоне, а да, да. остальные все Если в багажном нет. отделении, да. То есть нужно... Или просто не разрешат. Или просто не разрешат, mm -hmm. да. В, в салоне до 8 килограмм mm -hmm. можно с переноской, чтобы было. И э, в аэропорту проходишь ветеринарный контроль, отдаешь э, справку, которую ты берешь в России, ну или там в Украине у своего ветврача, э, в аэропорту тебе эту справку меняют на международный сертификат, mm -hmm. и ты уже с этим международным сертификатом как бы прилетаешь в страну. В Португалию тоже нужно было написать ветеринарную службу, что мы прибываем с собакой. Они Заранее, заранее да. да. Они тоже должны были отписаться, что окей, мы вас ждем. Да, мы прилетели, нас пошли в Ветконтроль, нам там тоже заполнили бумаги, мы заплатили успешно срок евро. Сколько нужно денег на то, чтобы вот жить, наслаждаясь фактом? Я меньше трачу в Португалии, чем я тратил в России. А вот. где в России, можно сказать? В Твери, город Тверь, между Москвой и Питером. Город 600 тысяч населения. Вот. Я ну, обычный предприниматель, э, который м, работал, зарабатывал. Сейчас э, интернет, развитие коммуникаций позволяет работать удаленно. Ну ты работаешь? Да, здесь, онлайн, я работаю. Да? Продолжаешь ну, работать? Продолжаю работать. То есть у меня э, есть бизнес, так скажем, который можно удаленно. Э, ребятам за 40 не стоит бояться двигайтесь работать ну, вообще бояться не стоит потому что самое страшное все равно с тобой случится рано или поздно поэтому поэтому бояться бессмысленно все равно человеку дается одна жизнь ты запасная не предлагается а, не знаю, там готовить еду португальскую или русскую или вот, вот какие-то такие вещи. Знаете, что еще? Вот дети у нас не ели рыбу, вот, угу. но ну, не ели рыбу, угу. а, а здесь они ее едят. Ну потому что там была речная, а здесь нет. Из ну, мы же покупали тоже там угу. и из океана, ну, и, да, разные, как да. Бы разную же рыбу привозят и тоже там из севера, да, из Мурманска привозят рыбу. Они ее там не ели. А, а что случилось? А вот не нравилась она им там угу. Невкусно. Угу. а здесь она вкусная. Вкусная, да. Ну потому что вкусная, почему? Потому что свежая. Ее не везли там несколько недель, там не перевозили, не морозили, не замораживали, а как бы вот оно свежее. Папа у нас еще рыбак поймает, поэтому здесь они стали есть рыбу. По-моему, в первый приезд, когда мы приехали, мамин друзья нас угостили ракушками. Я вообще не понимала. Что можно как бы, собирать? Да, я вообще не понимала, что такое существует. Хотя мы в разных странах путешествовали, пробовали разные да, там, блюда разных стран. Но ракушки да, для меня я, ну, это божественно, скажем так. Я обожаю это блюдо. Это то, что вот как бы из португальских угу. да, блюд. а так в основном да, дети, что макароны, котлеты. Гречку Борщ? Гре да, гречку покупаем. Вот. Борщ это? Конечно. Финансовый вопрос, да, он непростой. Но стоимость проживания, она не дороже, чем в России. Если ты какие-то средства зарабатываешь в России, ты можешь спокойно жить в Португалии, удаленной работой. И... Потому типа, что... Если муж и жена зарабатывают по 1000 евро, это нормально. Мне сложно сказать, потому что еще аренду надо приплюсовать. А я думаю, что для проживания 1000 евро тут вполне хватит. Ну, 1300. Только. Да, потому что здесь еще нет... Здесь такая культура, что... Тебе не нужно там перед кем-то чего-то там да, пантарезить да, там. Тебе одинаково будут относиться, ты купил, какая у тебя машина, без разницы, 20 лет ей, 10, самая современная марка Тесла или еще что. -то. Но э, только люди там ну, с недалеким мышлением, мне кажется, этим сейчас. Как бы, гордясь, кичится. Кичится. Планируем, вот открыли ИП, и я, и муж, как бы, э, я занимаюсь детским массажем и массажем лица, сейчас как бы вот э, нашли уже кабинет где, и начнем работать. И вы будете этим заниматься Да, здесь? конечно, да. Вы работаете только с детьми или с взрослыми? И со тоже? взрослыми тоже. А как это называется? Э, ну, просто массаж? Массаж, женский классический массаж лица и детский оздоровительный массаж. Но в связи с тем, что я работала в психоневрологическом диспансере в санатории, э, дети там разные, из ДЦП, из синдромом Дауна, из и аутисты, и дети, которые, НРС, это которые писаются угу. да, недержание мочи. Это все прекрасно лечится, это все прекрасно можно корректировать и массажами, Массажем, да? массажами и лечебной физкультурой, угу. то есть зарядка специальная, как бы и специальное упражнение, которыми вот я тоже занимаюсь, вот, и как бы все. Вы специалисты? Это... Да, да. А тут же я надо будет подтверждать лет... Вот эти дипломы э, все, все уже я, да, нашла, сейчас все будем это подтверждать, все переводить, все подтверждать. То есть план такой? План Вы обсуждаете такой. эти дипломы, да, открываете свой дальше. кабинет да, и привлекаете да, клиентов, и клиентов, правильно? Да, да. Клиентов русскоговорящих или португальских? Ну, пока русскоговорящих, потому что язык, я учусь, я стараюсь вместе с детьми, вот, ну, естественно, и я не думаю, что в Португалии нету таких детей, да, они угу. есть везде, как бы ну, ну, фокус больны. должен быть на, на этих детях... Ну, с... особенных или... Нет, я работаю с... со, всеми. со всеми детьми, да, угу. как бы. Но с особенными детками очень сложно работать. Это тоже нужно уметь. Да, это Да, тоже да. это, уметь, да, это да. тоже нужно уметь. А в связи с тем, что у меня есть навыки, как бы, в этом, да. Я 10 угу. лет проработала э, с такими детками, я, как бы, Понял. понимаю их. Ты мечтаешь стать футболистом в Ну, как сказать Бенфике? Не Бенфике, а другого. А за ну. какой клуб ты болеешь? За «Зенит». За «Зенит»? Да. Хочешь играть за «Зенит»? Да. Я больше мечтаю, скорее, быть э, программистом, чем играть за какую-либо футбольную команду, но уметь играть в футбол я тоже очень хочу. А почему программист? Э, ну, во-первых, это по, по моей теме, я очень люблю компьютерные всякие фигни, телефон играть или что-то uh -huh. такое, это мое. Я хочу делать приложение. Всякие игры, все что такое, по типу витсапа, или инстаграма, угу. или, например, ВК, или еще что такое. Хочешь стать миллиардером? Ну, да. Какие планы на ближайшие 5-10, 100 лет? Ну, ближайшие 5-10, сколько будет отпущено наслаждаться жизнью, больше получать удовольствие, потому что, конечно, в России мы жили в непростых условиях, там, в нашем регионе порядка 7 месяцев, э -э почти зима, пять месяцев жесткая зима. Это надоедает со временем. Хочется жить разнообразно, хочется получать э -э, удовольствие от этой жизни. Это интересный опыт будет для моей семьи. Для детей, я думаю, что это их во многом разовьет, я думаю, что это, если не позволит стать им двух, двуязычными, треязычными, но хотя бы это продвинет их мышление, что Европа это не, не где-то что-то далекое, или... Человек сейчас должен быть с открытым мышлением, он должен мульти быть культурным, он должен э, себе позволять жить там, где, он, где ему сейчас хочется. Он может пожить в этом городе, в другом, в этой стране, в другой стране. От этого он только его мышление его станет только богаче, и э, его жизнь как-то только наполнить ведь живя в одной стране там 40 лет мы уже можем предполагать еще там сколько там как они пройдут оставшиеся ну, да, да. 20 30 ну, 40. 40 да. а то есть это уже траектория намеченная да. то есть а... ее можно менять да ну да то есть жизнь это не не рельсы и можно с них съезжать можно менять свою жизнь. Я не знаю, сколько сколько мы будем здесь жить, насколько нам. Может быть, я через пять лет скажу, нет, мы все, собираемся. и если, если семья подержит, нет, может быть, не назад, но в а, другую. На Бали, или, или в США, или, или в Канаду. Да, то есть ну, да. Э, э, хотелось бы, э, чтобы и у меня, и у моих детей э, была возможность э, развиваться в этом плане. Опять же, встречаешь новых людей, как-то, если у тебя, в принципе, если с коммуникацией нормально все у человека, если он, он то есть он это получает удовольствие от смены каких-то угу. стран и городов. А ребята, твои друзья, которые э, дома, там в Инстаграме или где-то в ТикТоке там общаетесь или нет? В э -э, WhatsApp. WhatsApp? Да. Чего они там говорят? У них все хорошо. Одно новые новые одноклассники появились у них, пока меня не было. Понятно. Спрашивают, вот. как ты тут? Ну да. Солнышку завидуют. Да? Ну да. Что у них там, снег? Ну да, снег 20, минус 20. Скучаешь за своими, которые в России в школе? Да, очень, очень. Списываетесь? Да, списываемся. У нас группа есть. В WhatsApp? Е? Да. Что они там? Костя говорит, завидую, что вы тут постоянно под солнцем. Да, завидую. Хотят к вам приехать? Ну, я не знаю. Здесь же большое русскоговорящая комьюнити. Да. Русскоговорящая, украиноговорящая. Да. Мы записывали видео да, про много, фары, очень значит. много. Да. Вы с ними общаетесь в основном сейчас? Или все-таки стараетесь вас, с португальцами, вас, с иностранцами? В основном общаемся с ними. Но э, у нас замечательный сосед. Каждый раз, когда я выхожу, он меня старается научиться какому-то, научить мне какому-то новому португальскому слову. Он португалец, слову, да? То есть он как бы, так, ага, там, собака, так, ты, значит, соседка везению, там, там, выйдешь, бунди, он, ботарде, уже два часа. А, Детей, как бы, он тоже старается что-то там, новое слово какое-то подсказать, да. То есть э, вот эта доброжелательность, она присутствует и практически есть везде. Ну, мы были удивлены, мы приехали, нам тут нужно было мебель занести, да, что-то, дрель там какую-то, сосед, да я тебе сейчас все быстренько, причем взрослый, мне кажется, ему где-то уже к 50, может, даже за, за 50, ну, непонятный возраст mm -hmm. такой, да, мужчина на английском сносно разговаривают тут вот с мужем, то есть они на английском языке общаются, друг друга понимают, там отвертку дрель, когда мы только приехали, нужно же было, да, квартира была пустая, ну, да, да. нужно было там стол собрать, стул собрать, без проблем, все, вперед, вам интернет нужен, сейчас я вам пароль свой дам, пока вы тут свой не проведете, то есть вполне э, дружелюбно. А только с английским языком можно прожить здесь? Я думаю, что да. Комфортно, ну, муж говорит по-английски. Муж, он муж, муж ощущает себя комфортно, абсолютно, да. Абсолютно да? Комфортно. В принципе, можно, ну, можно и не учить португальский. Я придерживаюсь такой позиции. То есть, если ты живешь в этой стране, угу. будь любезен, уважай культуру, учи язык, э, ну и что, что здесь как бы туристический угу. город, да. Ты, угу. Если ты здесь живешь, ты все равно должен э, хотя бы пытаться учить, понимать тех людей, которые вокруг тебя. Не то, что там я приехала, вот я там и буду только по-русски разговаривать, да, там, или буду только с переводчиком ходить, и мне по барабану, что вы там обо мне думаете, вот я такая. Моя такая позиция. То есть я считаю, что в любую страну, в которую бы ты ни приехал, ты должен соблюдать как бы, все правила, которые существуют в этой стране.